Компания Radio Pictures представляет фильм производства компании King Vider Райская птичка. Исполнительный продюсер Дэвид О. Селзник. В главных ролях Долорес Дель Рио и Джоэл Маккри, а также Джон Холидей, Ричард Скидс-Гелахер, Берт Рауч, Грейтон Шенни, Арнольд Грей, Наполеон Пьюкуй, Уэйт Боутлер, Реджинальд Симпсон и Августино Боргато. По пьесе Ричарда Олтона Тули. Авторы сценария Уэллс Рут, Ванда Тачок, Леонард Праскинс. Композитор Макс Стейнер. Операторы Клайд де Вина и Эдвард Кронджегер. Пять с половиной саженей. Пять с половиной саженей. Пять с половиной? Смотри, небольшой просвет между скалами. Вижу. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Глубина уменьшается. Четыре с половиной так держать. По карте глубина три сажени до конца пролива. Сколько футов сажене? Шесть. Восемнадцать футов глубины? А кораблю нужно 15. Три фута в запасе. Я забыл спасательный жилет. Доброе утро, святой Петр. Три с половиной саженни. Шкипер, скажите, сколько лет этой карте? Проходим через пролив. Все внимание. Держите основной шкот. Сэр, идет волна. Пройдем. Берегись. Мы прошли. Хорошая работа, сэр. Бьюсь об заклад, не было ни одного лишнего дюйма. Пять с половиной и увеличивается. Но разве это неудача, парень? Вот и мы. С точностью до дюйма прошли. Если так дальше пойдет, буду кататься на яхте по берегу. Вечно ты ноешь. Тебе следует поставить бамперы на борт. Возьмите их, где ты был. Подходим. Нет, сначала женщины и дети. Их сотни. и женщины тоже. Привет! Привет! Что бы это могло быть? Клич дикарей, привет. Джонни, тебе не повезло ни одной блондинки. Но ведь они не каннибалы, как вы считаете? Ну, если каннибалы, скормим тебя. Может, им нельзя свинину? Очень глупо, я обидчив. Как вы думаете, что это за место? Это, вероятно, один из Виргинских островов. Храни нас, Господь. Вот, держи наживку. Попробуй поймать меня, Честера. Вот он я. Вот что такое очарование южных морей. Плывешь на своей посудине, куда глаза глядят, и вдруг натыкаешься на такой вот остров. И почти всегда оказывается, что туземцы счастливые и беззаботные дети. Да знаю, они любят пить белое вино и танцевать. Ой, смотри! Привет, крошка! Какие планы на вечер? Смотри, клянусь чем угодно, они хотят поиграть. Держите. Пусть прыгают в воду. Вот сухой лед. Ты смотри, что у тебя там, пепельница, всю жизнь ненавидел будильники Мечтал избавиться от хлама. Эй, постойка! Это мой! Нельзя это выбрасывать! Но эти несчастные совсем раздеты. Жадные вы все-таки, ребята. Джонни, видишь он ту симпатичную девчонку? Да уж, дай-ка мне нож. Вот тебе подарок. Акула? Там акула! Она же нырнула! Нырнула! Смотри! Акула вон там! Не стреляй за туземцев! Продолжение Что случилось? Когда акула схватила наживку, твоя нога запуталась в веревке, и ты выпал за борт. Как же я выбрался? Акула схватила веревку, но похоже ее перерезали. Кто-то из туземцев. Интересно, кто? Говори, милая, Я слушаю. Вохова келе яя, Опять сардиняя. Замечательно. Я снова пьян. Нет, мы просто устали. А он, наверное, здешний доктор, как думаете, шкипер? Несомненно, этот парень кормит вулкан. Кормит вулкан? Ну да, так они держат его в спокойном состоянии. Он его кормит. Что, кидает ему рыбу? Нет, сэр. Чтобы задобрить вулкан, нужно быть молодым и красивым. Он хочет, чтобы мы поели. Вот и все. Могу выбрать. Хочешь соломинку? Что, это местные обычай? Все отшучиваются. Так что же это такое? Это пирог. Пирог? Да, пирог. Пирог или творог? Мне не хочется ни того, ни другого. Ну тебе же нравится пирог. Помнишь, какие пироги пекла твоя мама? Яблочный, лимонный, серевенен. А если такой, тогда пойдет. <смех> <смех> Неплохо. <смех> Мак, она прекрасна. Эй, привет! Я парень, что надо, точно! Я Это хорошо, парень. В Альдорфе я ел вещи похуже. Эй, шкипер, что это такое? Осьминог. Осьминог! осьминог. осьминог? Гектор, если сегодня ночью кто-нибудь будет ворочаться у тебя под боком, то это я. Ну все, он меня победил, теперь я осьминог. Шкипер, а что они кричат? Ты их задел, это <связано> дочь вождя. Да, но у меня <связано> все в порядке. Зато у них не все в порядке, у них табу на <связано> нее. Что это значит? Видишь ли, на островах особые законы на этот счет. Кроме принца, никто не должен к ней прикасаться. У них с этим строго. Смотри, перережут горло, Джонни. Что ж, Джонни, думаю, у тебя один выход. Занять пост принца по итогам выборов. Представляешь, Мак, во что превратит его тропический климат? I wish they did it to me. Я не прочь. You better keep your eye on him, Mac. Мак, ты бы последил за ним, а то он <соцентричный> станет туземцем. Черт <соцентричный> его попутал. Ему не надо было пить столько джина. А ты не хотел бы быть таким же молодым и чувствовать то же самое? А, Мак? Это не по мне. Слушай, ты видел лицо Джонни, когда эта ведьма-знахарка прыгала вокруг него? И почему это растение так и сохло? I blew my Я на него дыхнул. Чертовка. Ну давай поплаваем вместе. Mackie, Mackie, boy, Mackie, hold it, hold it, Mackie. Что случилось с Джонни? Нигде его не видно, и постель не смята. Эй, шкипер, Джонни на борту? Я его не видел. Где же он? Что за шум? Джонни нигде нет. Дело в том, что мы с Джонни ночью долго бродили, и он задумал остаться на острове. На обратном пути мы его заберем. Вот и все. На острове? Да. Ты шутишь, Джонни должен быть на судне. Да нет, я не шучу, я считаю, что он замечательно придумал. ручай что в его годы я сделал бы то же самое. Это просто смешно. Шкипер, поворачиваем, Возвращаемся. Он оттуда живым не вернется. Это же настоящие звери. Лучше вернемся. Нет, возвращаться не стоит. Продолжаем свой путь. Мак, ты что, с ума сошел? Нет, я не сошел с ума. Просто мне кажется, я знаю Джонни немного лучше вас. Вообще-то я целиком на его стороне. Я ему вчера так и сказал. Вот так, вот и все. Да, ребята, не беспокойтесь о Джонни. Я собрала ему рюкзак, там все, что только может ему понадобиться: бутылка с водой, сода, иголка с ниткой, зубочистки, теннисная ракетка, клюшки для гольфа, бутылка имбирного эля и гавайская гитара. Сорванцы, что это вы делаете? Вы же порежетесь. Эй, Раска, слышишь, снимай мою джинсовую рубашку. Что ты делаешь? Дай-ка сюда. Что тут происходит? появляются летающие рыбы, в деревню устраивают карнавал. Yeah. Кто это придумал? Я не понимаю тебя, сестричка. А, ты хочешь, чтобы я сел? Хорошо, попробую. Я понимаю тебя, малышка. Ты oh, да, хочешь, чтобы я поборолся mm -hmm. с тобой? Не при таких like же обстоятельствах. Oh, Хорошо. Remember, only... Но помню, я просто притворяюсь. Здесь не одни. On, Давай, малыш. Побежали. <плодисменты> Счастливые и беззаботные люди Значит любят белые вино и танцы? Не можешь объяснить? Мне нужно посоветоваться с моим секретарем, прежде чем я отвечу. Что с Луаной? Так. Понимаю. Луана. Ой. А это белая черточка я? Туземцы. Луана идет по деревне с туземцами, да? Выйти замуж за принца Канака? Amen. Yeah. Скажите. Не уезжай с ними, Луана. Белый человек хочет, чтобы ты осталась с ним здесь навсегда. Неужели не понимаешь, Луана? Останься здесь, со мной. Где мне достать каноэ? Мне нужно каноэ. Да как ты не поймешь? Каноэ. Да к черту табу. Мне нужно каноэ. Каноэ. Вот достанешь каноэ. Дам тебе это. Красивые, мягкие. А хочешь дам это? тебе бери а теперь достань каное каное понимаешь если не дашь каное заберу назад достанешь каное ну хорошо И спину намажь. Just after the earth... The I остров Лань. Our наш дом um. Наш. Um. Um. наш дом uh. наш Home. дом наш дом well. прекрасно Вода Вода Вода Вода Быстро учишься? Да, еда, почти превосходно. А, понимаю, кокосовые орехи. Кажется, понимаю тебя, милая. На дерево? Вики -вики. Yeah. Ну что ж, попробую. Осторожней! Этот большой! Смотри вверх! Внимательно! Я тебя не обрызгал? А вот еще один! Осторожно! Да. Knife? Knife. Knife? Нож. Хорошо, что ты все это умеешь. <coughs> Я бы пропал один. <coughs> ты пролила. <coughs> Майкаин! Майкаин! Ты немного Посмотрим, как тебе нравится. нравится? Ммм! Ммм, Очень хорошо! Думаешь, я не заставлю тебя? Я тучу тебя от меня бегать. Ой, дождь! Я чувствую себя как колорадский жук. Ну что, так и будем прятаться под листьями во время дождя? Нужно построить дом? Дом? Yeah. Ну да. Место, где будем жить. Хижину. Место, где можно спать. Oh, yeah. Да, и это тоже. Теперь нам дождь ни нипочем. Тебе нравится? Джонни! Закончить дом, да? Дворец. Просто замок. Ты только посмотри. Теперь у тебя есть место, где спать. Эй, дорогуша, я не для него дом построил все умеешь да вот такое ты счастлива знаешь когда вернутся ребята я увезу тебя с собой нет джонни нет ну почему однажды зазвучат там там и пели андре и я идти. Ты хочешь сказать к вулкану? Mm -mm. You... Я не отпущу It's тебя. Now, Теперь ты, ты моя. Here, Если я здесь, когда пели звать, тогда пели злиться на you. тебя you тоже. Vulcanum Проклятие you. вулкана на тебя тоже. Ты умирать. Вот это ерунда. Я не боюсь пели. И что мне до проклятия вулкана? И тебе нечего бояться. Я увезу тебя в цивилизацию, где нет этих безумных суверий вулканах, которые злятся на людей и проклинают их. Цивилизация, А где это? Но это не страна. Это там, где все время что-то происходит. Люди что-то придумывают. Я тебе рассказывал про радио. Ты просто сидишь, поворачиваешь маленькую ручку, и сразу, из ниоткуда, звук. Разве не чудесно? Вот смотри, сейчас темнее. А если бы мы сейчас были в Сан-Франциско, я нажал бы на кнопку, и светло. Джонни, но в темноте так хорошо Послушай, Луанна, ты, конечно, думаешь, что цивилизация это глупость, но на самом деле это не так Это замечательно Подожди, скоро сама увидишь улицы и магазины, людей, идущих в театр, гостиницы, большие ванные комнаты, покрытые кафелем, горячая вода, рестораны, где подают деликатесы, вечеринки, футбол, танцы, моторные лодки Самолеты, которые несутся по небу. Луана, цивилизация, это... Что они хотят с тобой сделать? Что они собираются они делать? Собираются делать? Я делаю большой грех Джонни. Они me... а отдать меня Пелли, Луана, oh, но Анна, ну, ты не согрешила. You you Я любил тебя, me. и ты меня любила. Вот и все. Could Есть табу, табу для табу белого человека, табу. человека Джонни, но это несправедливо. Oh, Я во всем виноват. Been, Я счастлива Джонни. Счастлива, что ты похитить меня, и мы жить вместе. Я счастлива, ты учить меня целовать. Счастлива, ты обнимать меня. Я счастлива. Это было самым лучшим в моей жизни. Я думал, все это несерьезно. Думал, это только забава. Но я полюбил тебя, Луана. И люблю тебя больше, чем когда-либо любил кого-нибудь. Спасибо тебе, Джонни. Что тебе надо? Ты понимаешь? Что тебе надо? Отпусти ее, отпусти Луану. Я отдам все, что захочешь. Ножи, каноэ, что угодно отдам. Пожалуйста. Что такое? What's the matter, В Луана? чем дело Луана? Что он сказал? Принц, Принц, Принц говорить! Идешь со мной. Пелле голоден. Принц, но на вас проклятие вулкана. Принц, Принц, Принц говорите. Ты тоже умереть. Well, right. Ну, это еще ничего. Sort of так be. оно и должно no. быть. No. Нет, no. это неправильно. No. Я грешить. Пели Бог. Он злится на меня. No, no Нет, God. Луана. Пели не he's Бог. Он просто дырка в земле. Есть только один Луана. Бог, Луана. Вот oh, да поможет он нам. Помоги ей, Боже. Ей. Отче наш, иже и си на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, яко на небеси и на земле. Я должен поцеловать тебя, Луана. Попытайся дотянуться. Дотянись до меня. Отпустите ее. Со мной делайте, что хотите. Отпустите ее. Шкипер, не надо больше стрелять Подождем, что будет Тихо, тихо порассказать. давайте сюда лежите так. молодой человек не вздумай шевелить рукой здорово они вас продырявили ну здравствуй луана джонни умирать нет нет нет ни о чем беспокоиться дня через два он будет как новенький Оставьте ее. Не понимаешь? Джонни, здоров. Один, два дня. Понимаешь? Ну-ка, пойдем. Бояться нечего, пойдем. Пойдем со мной на палубу. С Джони все хорошо. Пошли. Нет. Как он, Мак? У него лихорадка, но он выберется. Итак, что же мы решили? Едет ли она с нами или остается здесь? Я продолжаю настаивать. Она не переживет перемены. Пойми, она всю жизнь воспитывалась на суевериях. Она не сможет привыкнуть к нашей жизни. Ради всего святого. Ты говоришь, как старая тетка Эмма. Сейчас же 32-й год. Она чудесная девушка, мне нравится. Это все киплинговская чушь. Ошибаешься, Честер. Мальчик очень привязан к семье. Если он явится домой с женой Туземкой, его мать не перенесет этого. Восток есть Восток, а Запад есть Запад. И никогда им не сойтись. Мак, как насчет Севера и Юга? Да замолчи ты. Вот Джонни. Он мне не нравится. Забери меня от него. Он злой. Он хочет, чтобы ты тоже умереть. Но я не позволять. Я идти к Пеле. Он прощать. Для тебя все хорошо. Воды. Воды. Да, Джонни. Воды. Вода. Вода. Вода. Пить. Вода. Говорит что-то про Луану. Эй, шкипер, узнай, чего ему надо. Это ее отец, он у них начальник, он пришел за ней. Ну так скажи, что они ее не получат. Он говорит, что на Джонни проклятие вулкана. Если девушка не вернется к ним, Джонни тоже умрет. Лучше возьми-ка ружье скорей. А вы полезайте-ка в свои канои. Мой отец прав. Я идти. Нет, Луана, мы уведем тебя с собой. Нет. Я идти к своему народу. Я оставаться. Я прощаться с Джонни. Поедем с нами. Если бы у меня было столько же смелости, мак, я бы... Знаешь, кипер, поворачивай. Мне это место не по душе. компании Radio Pictures фильме снимались Луана, Долора Сдельрио, Джонни, Джоэл Маккри, Мак, Джон Холидей, Стив Ричардс Кидс Геллер и другие. На русский язык фильм озвучен студией Пифагор по заказу телеканала Культура в 2000 году.